Всем добрый день! Сегодня я показываю, как связать ручку для мочалки девятью способами. Каждый из способов описан внизу под видео. Вы можете нажать на время и попасть на нужный вам способ. А сейчас начинаем вязать. Итак, способ номер один. Первый способ самый простой крючок вводим в первую петельку вытягиваем первую петлю и вяжем обычную цепочку воздушных петель вяжем на ту высоту какой длины хотим связать ручку она будет у нас на двух петельках держаться вот первая петелька вот вторая значит в предпоследнюю входим петельку вот так и в последнюю петельку заводим крючок и делаем тоже столбик без накида затем мочалочку разворачиваем и обвязываем всю цепочку столбиками без накида вот так цепочку поворачиваем изнаночной стороной к себе вот так чтобы вот эти, вот эти дужки были кверху. Ну, как хотите, можете по лицевой обвязать, но я обвязываю по изнаночной, без перехода ко второму ряду. Просто сразу начинаете вязать столбики без накида в каждую петельку. Вот так выглядит ручка, связанная столбиками без накида. Второй способ вязания я буду показывать на этой же стороне, чтобы потом была возможность сравнить эти ручки. Итак, второй способ, похож на первый. Набираем цепочку из воздушных петелек. И затем в третью петлю основания вяжем столбик без накида. Воздушная петелька. Пропускаем одну петлю основания и вяжем через одну петельку столбик без накида столбик без накида плюс 1 воздушная петля сразу опять пропускаем одну петельку вяжем столбик без накида 1 воздушная петля столбик без накида воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. Вот так выглядит эта ручка. Снова набираем цепочку из воздушных петель. И теперь по изнаночной стороне цепочки я советую чтобы край не загибался начинаем вязать столбики с одним накидом Отчитываем четвертую петельку 1 2 3 4 вот она четвертая петелька поворачиваем ее и вяжем в нее столбик с одним накидом также в следующую петельку и в следующую в конце ряда прикрепляем вот тут было начало через одну петельку прикрепляем ее к основанию. Вот так. Получается вот такая ручка. Она получается широкая по сравнению с остальными. В этом способе на цепочке воздушных петелек вяжутся полустолбики с одним накидом. Делаем накид, в третью петельку вяжем полустолбик. За один раз все петли провязываются. В следующую петельку вяжем полустолбик. И так в каждую петельку. Получается вот такая ручка. Следующий способ называется двойная цепочка. Из первой петельки достаем новую петельку. Затем из соседней петли достаем еще одну петельку. Провязываем ее одну. Затем провязываем обе вместе. Теперь в первую петельку заходим, провязываем ее одну, так сейчас я хорошо зацеплю, вот в первую петельку зашли, провязали, теперь обе вместе. И так повторяем постоянно, первую провязали, теперь обе вместе, получается вот такая вот цепочка. Первый способ это столбики без накида на цепочке воздушных петелек. Второй способ это столбик без накида с одной воздушной петлей. Третий способ это столбик с одним накидом. Четвертый способ это полустолбик с одним накидом. И пятый способ это двойная цепочка. Сейчас я покажу. Любимый многими способ вязания ручки это гусеничка. Начинается она не с первой петельки. Так, Для начала закрепляем ниточку. Вот мы ниточку закрепили в первую петельку. Вот она у нас первая. А вязание начинается со второй петельки. Во вторую петельку вводим крючок. Вытягиваем одну петельку, вытягиваем из соседней петли еще одну петельку. То есть получается во вторую и третью петельку сделали по одной петле. Провязываем их вместе и разворачиваем мочалку всегда в одну сторону, только вправо вот противоположный конец поворачиваем вот так туда туда вправо вправо и все время в каждом ряду во вторую петельку и в первую делаем то же самое во вторую петельку вводим крючок вытягиваем новую петельку и из первой петельки с этой стороны вытягиваем еще одну снова их провязываем Теперь провязываем две петли оставшиеся на крючке видно что у нас с правой стороны обозначились вот эти две петельки именно вот они и составляют основу вязания в каждом ряду сейчас вязание развернуть и связать эти петельки которые у нас с левой стороны оказываются. вот они две как раз в них вводим крючок и провязываем сначала и их а затем остальные две петли смотрим с правой стороны у нас тоже есть такие петельки но перед тем как провязать разворачиваем опять мочалку вправо вот теперь когда ручка уже стала длине, просто вот так ее поворачиваем в левую сторону вот так крючок на месте, вот так повернули налево, связали две петельки, снова повернули просто вот так раз, и опять связали, повернули, вот так быстро Несмотря на то, что начало такое непростое, потом она вяжется очень быстро. Ну вот на такую высоту я вам покажу. Вот такая получается ручка. Это называется ручка-гусеница. Гусеничка. Седьмой способ вязания ручки для мочалки. Вводим крючок в петельку, вытягиваем петельку для пышного столбика, делаем накид и в соседнюю петельку вытягиваем еще одну петлю. Провязываем все три петли вместе, опять немножко вытягиваем повыше петельку, делаем накид и через все три петли Вытягиваем еще одну петельку, провязываем все три петельки вместе, снова подтягиваем повыше петельку, накид, через три петельки провязываем вместе. Такая ручка вяжется очень быстро, потому что петли высокие, их не надо особо провязывать, просто большим шагом вот так идете и идете. Ручка получается пышная и объемная. Вот такая. По сравнению с гусеничкой она выглядит вот так. Следующий способ похож на предыдущий. Вяжется он похожим образом, с маленьким отличием. Вяжутся две петельки воздушных, делается накид и в соседнюю петельку вводится крючок и вытягивается петля наравне с этими петельками. Провязываются все три петли вместе на крючке. Петля не вытягивается, а вяжутся две обычные воздушные петли. Накид. Через три петли. Крючок проводим и вытягиваем новую петельку по высоте равной двум воздушным петелькам. Провязываем через три петли один раз. Снова 2 воздушных петельки накид. Через три петли провязываем высокую петельку. Три вместе связали, 2 воздушных петли Накид. Высокая петелька. Через 3 провязали 2 воздушные петли. Накид. Через 3 вынули высокую петельку. Провязали 2 воздушных. И продолжайте так вязать на нужную вам высоту. Вот так она выглядит вот так она выглядит по сравнению с предыдущими двумя способами шестым и седьмым вот они И еще один способ, девятый способ вязания ручки для мочалки, называется колечки. Вяжем 3 воздушные петельки. Делаем накид и вяжем столбик с накидом в соседнюю петлю. Провязываем его. Делаем 2 воздушные петли подъема. Одну петельку для узора. Всего 3 получается. Поворачиваем вязание. В образовавшееся отверстие вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Возвращаемся на лицевую сторону. Делаем накид. И в это отверстие вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли поворачиваем на изнаночную сторону вязания накид в отверстие вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли вернулись на лицевую сторону накид столбик с накидом вяжем три воздушные петли получаются вот такие колечки. по сравнению с остальными ручками выглядит вот так. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, все, что вы увидели, пригодится вам для вашего вязания. Желаю вам всего самого доброго. и ожидаю от вас ваших лайков и ваших комментариев.